Компания Супротек вывела на рынок России моторное и трансмиссионное масло Супротек Atomium. В этом выпуске видео справочника я расскажу о том, как создаются моторные масла, какие основные характеристики в них, для чего это моторное масло ну и все нюансы по его использованию. Все знают, что моторное масло необходимо для двигателя, но не все знают, что у него 5 основных функций. Прежде всего это смазывающее. Там нужно разделить трущиеся поверхности. Вторая очень важная функция – это уплотнительная. Без масла не будет компрессии и, значит, не будет процесса сгорания. Третья функция – это отвод тепла от камеры сгорания в более холодной части двигателя или на охлад... охладитель. Четвертая функция – это отвод продуктов износа, нагара, из зон трения и выброс их на фильтр. И последняя – это уже коррозионная защита ну, или консервирующая. Каждое масло создается из двух компонентов – базовое и присадки. Базовые бывают разные, их существует пять основных групп. Первая и вторая группа – это минеральная основа, разные очистки. Третья группа – это то, что получили из минерального масла путем гидрокрекинга, в специальных колоннах при высокой температуре, давлении, присутствии водорода и других компонентов – Происходит разрыв цепочек, получается значительно более высококачественная основа, так как гидрокрекинг. Четвертая группа – это поли альфа ПАО, которые получены методом синтеза из газа. То есть берутся трехатомные частички и синтезируются в 9 там, атомов. И получается абсолютно одинаковая по размерам углеводородные цепочки и по одинаковым свойствам и по одинаковой структуре и составу. Конечно, это превосходит все предыдущие группы. Поэтому она очень дорогая, но обладает совершенно другими свойствами. И, наконец, пятая группа – это эстеры, сложные эфиры, компенсированные спиртами разного типа. Они производятся из рапса, рапсового или кокосового масла. И, конечно, они еще значительно более дорогими, но обладают определенным рядом преимуществ. Значит, те масла, большая часть масел, которые у нас есть на рынке, они дешевые, производятся из чистой минеральной базы. Это самые низкие самая низкая группа масел. Затем идет гидрокрекинг чистый и в него добавляется уже следующий пакет присадок. И наконец средняя группа масел, их уже называют синтетические, хотя она от настоящего синтетического сильно отличается. Так вот на базе гидрокрекинга, добавив хороший пакет присадок, можно получить вполне недорогое такое средненькое масло. Если в этот гидрокрекинг добавить еще там допустим 20-30 процентов поли-альфа-лефинов, еще может быть 1-2% эстеров. И с хорошим пакетом присадок. Это масло уже вполне приличное, с хорошим пакетом присадок. На старте оно будет показывать прекрасный результат. Но можно сделать масло из чистой синтетики. То, что сделал Супротек. В масле Супротек Атомиум. Наше масло состоит в базе 85% полиальфа пять 5% эстеров, и 10% приблизительно это пакет присадок. Причем это инновационный пакет присадок. Конечно, вот при такой базе и при этих присадках можно получить просто фантастические свойства масла, чего, собственно говоря, мы и добились. Теперь расскажем об основных свойствах масла. Самое первое главное свойство – это вязкость масла. Причем его характеристики – вязкостно-температурной характеристикой. Потому что для нашей особенно зоны мы эксплуатируем от минус 50 там, до плюс 40 градусов. Естественно, что при таких разных температурах вязкость масла меняется. И вот это называется вязкостно-температурной характеристикой. У нас в мануале в технической северной документации обязательно указано, какой вязкости нужно использовать. Допустим, для автомобиля без пробега нового это, допустим, 0.20, 0.30. Это значит, все сезонные масла. Первая цифра указывает, какая у него вязкость при температуре минус там 40, допустим, если 0 там при минус 40, есть 5 там при минус 35 и, и так далее. И вот эта э, динамическая вязкость, ну, допустим, минус 6000 мегапаскаль умножить на секунду для нулевки. Достаточно, чтобы можно было запустить двигатель при температуре минус 35 градусов. Соответственно, чем больше повышается от 0 до 25, первая цифра, и W это означает winter, значит, зимнее масло, тем, значит, при меньшей температуре вы сможете запустить свой двигатель. Вторая цифра показывает, какая, какая вязкость будет при высоких температурах. Значит, кинематическая вязкость, это строго обозначено при 100 градусах интервал и наши масла строго туда попадают. Но вторая более важная характеристика – это динамическая вязкость при 150 градусах. И вот здесь наши характеристики – это более 3,7 мегапаскаля умножить на секунду, что говорит о том, что при температуре 150 градусов в зоне контакта, то есть у нас в районе кольца поршневого, у нас не произойдет продавливание пленки масла, и то есть масло надежно защищает дверь при высоких температурах и нагрузках. Вообще есть классификация от 20 до 60, но у нас вот наши масла 5 в 30 5 в 40 Значит, вторая характеристика – это уже качественные параметры. Значит, они характеризуются чаще всего по международной классификации IP, это американский институт нефти, который по мере развития двигателей внутреннего сгорания, требования к ним развивали и масла. То есть каждая следующая категория – это было улучшение. Но вот последняя сегодня уже категория, которая есть для двигателей бензиновых – это SN – это двигатели уже современные, с требованиями по защите катализаторов, это требования по защите турбины, это малозольные масла, которые предполагают высокие нагрузки. Для европейской ICI классификации качества топлива начинали они с A1B1 и закончили ABB5, а сегодня уже пошли для современных двигателей, это уже классификация C1, C1, C2, C34. Ну, в нашем случае у нас масло одно C. 3, второе масло C23. Это соответствует, если брать как, параллельно А3Б4, это высокое качество масла, но в отличие от а 3 b 4 это уже малозольные масла, которые подходят в том числе, помимо двигателей автомобилей с пробегом, для современных, которым нужно будет защищать э, катализаторы, дожигание и сажевые фильтры. По этой классификации C23 у нас в общем имеется тоже как бы, самый высокий уровень. Но таким образом, простым языком можно сказать, что если у нас в масле 5W30 и 5W40 стоит по IP классификация SN, это значит, что она включает все предыдущие, в том числе SG и SH, и так далее. Это значит, что его можно использовать на двигателе автомобилей с пробегом без всяких опасностей применения масла. Единственным требованием в этом случае является то, что двигатель должен быть достаточно чистым. Помимо классификации SAI. IP, ICI, есть еще допуски, это уже допуски автопроизводителей непосредственных, допустим, Volkswagen, BMW, Audi и так далее. Эти допуски дают сами производители на основании проведенных тестов. Более того, эти допуски даже они сами соинициировали в процессе требований к маслу, грубо говоря, производя новый двигатель для нового автомобиля, зная, какие они ввели туда изменения, как они его совершенствовали. Они знают, что нужно теперь изменить их в мастер. И, собственно, эту задачу и ставят перед, в основном, производителями присадок. У нас в мире всего четыре основных производителя присадок, пакетов, готовых пакетов присадок. Это очень мощные э, фирмы химатологические, которые вкладывают огромные деньги, средства, используют талантливых ученых, которые способны создать как раз эти пакеты. Ну, это такие, как Лубризол, инфениум Автон и другие. Они получают это задание и уже делают пакет присадок на конкретной базе, уже с заданной характеристикой приблизительно стоимости масла. А значит, они должны уже как-то варьировать базой. Но пакет присадок они подбирают уже ближе к тем требованиям, которые есть. Это не значит, что масло какого-то другого производителя с хорошими характеристиками совсем не подойдет к этому двигателю. Но если они хотят, чтобы он был прописан в допуске, то есть в каталоге, Автопроизводители, что туда вписано, разрешено это масло, они должны отправить это масло на испытания. И точно так же они его проведут в лабораторных стендовых условиях с разборкой двигателя, с оценкой как влияет масло на все детали двигателя. И тогда они получают допуск за большие деньги. Если учесть, что эти масла практически ни один автопроизводитель сам не производит, то естественно, что возникает какая-то коммерческая заинтересованность в ограничении производителей. Понятно, что они с одной стороны Зарабатывают на этом масле, потому что все масла, которые производятся под маркой, допустим, BMW, Toyota и так далее, они на самом деле дороже приблизительно в два раза. То есть на этом зарабатывают автопроизводитель, И второе, он имеет возможность проводить испытания для других масел. На этом тоже зарабатывают. То есть это чисто коммерческий интерес. Поскольку ведущая роль в этих допусках как раз лежит на тех, кто производит пакеты присадок, именно они выполняют задания автопроизводителей то завод-изготовитель масла, зная какой пакет присадок он туда заложил, может совершенно спокойно предоставить соответствию допускам, не проводя эти испытания у завода-производителя двигателей или автомобилей. В данном случае мы получили соответствие допускам. Это Volkswagen 504.00, Damax 530 Supertech Для Mercedes-Benz 51 и для Long-Light 04. Это самые современные допуски. И наше масло им соответствует в полной мере. Но это вовсе не означает, что другие автомобили, французские, японские, не могут использовать это масло. Это говорит о том, что европейцы дали вот такой перечень этих характеристик. Но его можно совершенно спокойно использовать для всех остальных современных или для двигателей уже автомобилей с пробегом. Компания Suprotec также выпустила и трансмиссионное масло. Это трансмиссионное масло 75 в 90 Оно изготовлено тоже на полностью синтетической основе. Тоже поле альфа лифины и эстеры. И инновационный пакет присадок. Это масло самого высокого допуска G4, G5, MT1. Это для высоконагруженных, тяжелонагруженных коробок передач механических. За исключением DSG мокрых с мокрым сцеплением. Для обычных роботизированных можно применять. Это масло позволяет э, не перегружать коробку при очень низких температурах. У него температура потери текущести минус 44 градуса. И оно выдержит также высокие нагрузки при высоких температурах. Помимо основных характеристик, у масла есть еще целый ряд важных характеристик, и мы их коснемся позже. Но это такие характеристики, как зольность, щелочное число, кислотность, содержание определенных присадок и температура вспышки, вязкость при 40-100 градусах и так далее. О них я чуть подробнее расскажу, когда я буду рассказывать о масле супротекатомиум.